Догорал на свечке Жаркий уголек Дымные колечки Звездочка упала В лужу крыльца Отряд не заметил потери бойца Тряп не заметил потери бойца, мертвый не воскрес, хворый не загнулся, зрячий не ослеп, спящий не проснулся. Весело стучали храбрые сердца.